меня слышно очень рада в этот солнечный у нас дождливый денек вас приветствовать всем здравствуйте очень рада вас видеть да, да, друзья ну что порадуемся Порадуемся тому, что лето вокруг, лето маленькая жизнь, так что не так много у нас. Спасибо, Ирина. На самом деле я тут это, у меня все время приключения, так что буду подкашливать. Спасибо, Ирина, да. Так, друзья, сегодня буду, расскажу немножко про грядущий, наступающий, вернее, месяц, месяц козы, огненные козы. Ох, с этим огнем, с этими дровами, с этим тигром. Сколько у нас с вами огня в этот раз, да? Сейчас я быстренько постараюсь рассказать. Потом у нас, вы не расходитесь. Потом у нас будет Смирнова, Смирнова Татьяна по фэншую вам рассказывать тоже. Прогноз на месяц козы. Так что я надеюсь, что вы для себя что-то интересное почерпнете. Узнайте, подумайте. А, во всяком случае, а, то хорошее, что ожидается, на это настроитесь. А, что плохое, возможно, ну, хотя бы кто предупрежден. Ой, это же не, не моя презентация. Так, извините, сейчас я что-то. Сейчас я, сейчас я схватилась за презентацию. Так, материалы. Вот моя. Итак, значит, для новеньких представлюсь. Меня зовут Пугачева Наталья, я психолог, преподаватель астрологии и в нашей школе. Да, всем добрый вечер. Значит, для новеньких вам нужно перейти на сайт, на наш сайт ком в раздел калькулятор. Вот сейчас модератор Елена скидывает нам вам скидывает э, ссылочку, можете перейти по ссылочке, зайти вот, в, ну, вы сразу попадете в калькулятор БАДЗИ и вести, э, для того, чтобы вам интересно было слушать прогноз, вам нужно сделать свою астрологическую карту. И, собственно говоря, по этой астрологической карте э, вам э, надо в нее смотреть, э, смотреть на экран, слушать, о чем я говорю, и смотреть свою астрологическую карту. И, и смотреть, есть ли те признаки, о которых я говорю, ну и, собственно говоря, более уже индивидуально, так сказать, корректировать этот прогноз уже под себя и под свою жизнь, и под свою карту. Для этого вам нужно сделать свою астрологическую карту, вам нужно ввести свое имя, ну, естественно, пол, дату рождения, если ну, все знают. Нужно ту дату, которую вы реально родились. Они а не так некоторые бывают, что там в паспорте пишется ну, там, может быть, ошибочно другой день. Вот вам нужен тот день, который вы родились. Если знаете время, вот я ставлю плюсик, тогда вы пишите место, где вы родились. Там русские города по-русски, англи... не русские города, в смысле, не российские города по-английски. Если вы не знаете, вот минус ставлю время, то вы не пишите тогда и город. Все очень просто. Дальше на кнопочку расчет, и вы получаете свою карту. Карта будет выглядеть, вам нужно смотреть только на столпы судьбы. Что вам нужно видеть в ней? Вам нужно видеть столб от час, день, месяц и год. Вам нужно видеть столб дня. Вам нужно видеть столб дня. И, значит, в столбе дня вам, вам нужен вот этот верхний иероглиф иероглиф, значит, здесь ян, ну, вот здесь, например, огонь, ян, да, вот здесь все, в общем, почитать можно. Это будет так называемый ваш господин дня. То есть мы будем где-то в середине прогноза я буду говорить прям по каждому господину дня, по каждому элементу личности. Вот на это обратите внимание. Дальше вы обратите внимание, какие у вас земные ветви, например, стоят. Да? Вот здесь видите, обезьяна, лошадь там крысы петух тигр ну в смысле все что угодно вот самое главное из, из 12 земных ветвей потому что я буду какие-то земные ветви называть и вам нужно смотреть есть у вас такие или нет и что это обозначает значит символические звезды мы сейчас не идем ваши периоды ну как бы тоже мы сейчас вы можете еще смотреть вот этот столб столб периода да он тоже будет немножко вас касаться не немножко а, в общем будет касаться а, а... Ну, год тигра, он для нас, для всех год тигра. А, войти спустя два часа. А, Ален, сложно было войти, да? Комната не пускала. У меня вроде сразу пустила. Да, все, здравствуйте, здравствуйте, друзья. Итак, значит, я надеюсь, что новенькие сейчас перейдут по ссылочке. Елена Толстоброва сбросила, перейдите, это модератор наш, по ссылочке. И сделайте себе астрологическую карту. А... Не удается заходить с телефона, да, пишет Мария. Скажите, пожалуйста, а есть ли сейчас кто-то, кто зашел с телефона? Напишите, пожалуйста, там поставьте единички, кто сейчас с телефона зашел. Я понимаю, что вам в телефоне не очень хочется копаться. Но просто нужно понимать, работает или не работает. Да, надо поискать совершенно. Все от поисковиков зависит браузер какой с телефона но спустя два часа вот Алена пишет снова ты зашла да да да через Google Chrome только я кстати тоже вот уже с компьютера Safari почему-то тоже не очень хорошо берет тоже захожу через Google Chrome Chrome господи а, да друзья ну к сожалению видите сложности у нас у всех с вами в жизни в том числе и технические ну боремся как можем вот суперы заходят Отлично, с телефона, да. Через, телефон через Chrome. Угу. А, вот в Телеграме. Пройдя сюда, запрашивал пароль. Хорошо, Алена. Сейчас я себе запишу. Пароль. Угу. Потом узнаю, да. Ради интереса сама потом зайду. Смотрю, да, с Телеграма. Кстати, сказали про Телеграм, на всякий случай помните, что у нас есть Телеграм, у нас остался Инстаграм, я сама, правда, тоже с трудом туда захожу. У нас есть прекрасная группа ВКонтакте, так что, друзья, если кто-то еще не присоединился к нашим соцсетям, обязательно приходите. У нас очень интересный канал на YouTube-канале, так что на YouTube тоже можете. Да, Инстаграм просто стал, конечно, бесить, я бы так сказала, больше, чем предоставлять удовольствие. Скиньте чат в Телеграм, пожалуйста. Значит, июнь у нас будет, ну, до, до, значит, нет, 7 июля у нас начинается, до 7 июля. До 7 июля, да. 7 июля начинается уже Казан. Угу. И, Да. Лена Толстогрова, если ты можешь найти или попроси нашего менеджера по Телеграму Варвару, чтобы она выслала ссылку. А, все, вот, долго объясняла. Девочки, вот ссылка, переходите в Телеграм-канал. Дальше, друзья, значит, смотрите. У нас месяцы, это для новеньких сейчас, в китайской метафизике их тоже двенадцать. ну, на самом деле, 24 сезона, они делятся, да, на двенадцать. эти сезоны на двенадцать месяцев, но месяцы начинаются не так, как в нашем григорианском календаре, то есть они начинаются... Там, ну плюс-минус у них там вообще все все зависит от солнца от положения планеты звезд у них вообще нет точного начала и оно плавающее в этом году 7 июля по 7 августа будет ну плавает оно там плюс-минус полдня вот так вот, вот. А... в этом месяце наконец-то начала консультировать по, по бандзы благодарю за знание спасибо большое а... Значит, э, так, Райс, подождите про юго-восток. Сейчас Татьяна выйдет, будете с ней по фэн -шуй. Хорошо, я сейчас быстренько расскажу про астрологию. Значит, э, сделаю потом маленькую рекламную паузу, потому что мы в сентябре начинаем изучать детей, семью, браки, любовь, отношения, когда замуж. Вот у нас очень интересный курс про браки, про рождение детей сделаю маленькую рекламную паузу в конце своего прогноза кто еще не записался по самой низкой цене сможет записаться и в, потом участвовать и тоже, и тоже консультировать Так, ну давайте итак начинаем лето у нас с вами продолжается с очень сильным огнем огонь у нас мы помним что огонь поддерживать двадцать втором году сильным тигром сильными дровами вот поэтому, поэтому, поэтому, поэтому много чего, к сожалению, еще и астрологически все, вот все, что с нами происходит, еще и астрологически вот поддерживается, к сожалению, всякие, всякие а, такие бойцовские настроенные настроения, да, там отвоевывание территории и так далее. Жалко, что, конечно, наши страны, кто сюда попали, но вот тигр, тигр он такой. Так вот, мало того, что значит тигр это дрова, а еще у нас сейчас и огонь. То есть, дорогие друзья, с огнем будьте поосторожнее. Понятно, что это все относится к стихиям, к метафизическим стихиям, но тем не менее эти стихии они в прямом и в приноценном смысле слова, конечно же, на нас влияют. Если, бы, если у нас в июне был акцент все-таки на дружеское участие, на финансовый интересы, на всеобщий оптимизм, то тенденция июля, конечно, будет отличаться. В приоритете будут уже такие карьерные устремления, профессиональный рост, упор на какие-то рабочие процессы. Ну, я думаю, что, да, к сожалению, вот сейчас рабочие моменты, уж там карьерный рост или не карьерный рост, но во всяком случае сейчас многие перестраиваются, многие ищут вообще новые места работы, новые места дохода, и это будет выходить уже на первый план в, уже в, в июле да и в августе, собственно говоря. Месяц пройдет достаточно результативно для тех, кто сумеет быстро адаптироваться к меняющимся обстоятельствам, кто имеет четко поставленные цели, желая поскорее выполнить, воплотить их в реальность, но в своих целях не стоит полагаться на интуицию, это важный момент. Обратите внимание, что, чтобы вам интуиция не подсказывала в этом месяце, очень большая, большой процент обмануться, поэтому... Разумнее всего руководствоваться практи, практичностью, целесообразностью. В этом случае вот это наша с вами практичная коза обязательно создаст подходящие условия для их реализации. Месяц Земли в любом случае несет а, некую расслабленность. Мы знаем, что Земля это такая всегда немножко тормозит да, все процессы, некую остановку, некую стагнацию, желательно э, не вестись на подобные впечатления, продолжать работать в выбранном направлении, то есть, ну, или хотя бы даже если вы в отпуске обдумывать свои планы э, на будущее, может быть даже какие-то там резюме раскидывать что-то делать, какие-то первые шаги. В этом случае энергия месяца помогут проявить целеустремленность, решительность и прийти к вдохновляющему результату. Июль – прекрасный месяц для воплощения ваших каких-то творческих проектов и их монетизации. И если чисто технически, технически посмотреть на взаимодействие месяца и года, вы сейчас видите, какая у нас… В общем-то, неплохая комбинация, да, и здесь у нас дружественные, да, и, в общем тигр с козой тоже неплохая такая, ну, может быть, там не так, чтобы они там любили, дружили, ну, и не воюют. Поэтому чисто технически, если смотреть на взаимодействие месяца и года, то в небесных стволах у нас происходит слияние в какой элемент? В элемент дерева которые отвечают за рост, за развитие, за стремление совершенствования, да, самосовершенствование. То есть дерево – это всегда стремление к, к, к обучению, стремление к чему-то новому, к ну, каким-то познаниям. В июле также приветствуются... Командная работа, обратите на это внимание, что очень важно, именно коллективный ум, направление на воплощение какого-то вот одного проекта, когда много сил, много сил и много мозгов разных, всяких разных, направлено на воплощение одного проекта, это намного лучше. А вот быть сейчас индивидуалистом, делать какие-то, вот, выказывать собственные амбиции, ну, вместе с этого не поддерживать, это сработает, скорее всего, в минус и для вашей репутации, и, в общем-то, для вашего проекта. Поэтому ищите себе компанию, неважно, большая она или небольшая, но лучше, если вы будете реализовывать все, что вы задумали, вот в этом месяце лучше реализовывать с кем-то. Месяц благоприятен для построения межличностных отношений. Так что все, кто ищет себе вторую половинку или кто укрепляет отношения, очень хороший месяц для того, чтобы вот сейчас все тоже бросить и заняться именно этой задачей. В нужный момент будет оказана вам и помощь, и поддержка. Главное, не стесняться и обращаться за этой поддержкой. Вообще не старайтесь поддерживать, не придерживаться Нейтралитета, потому что все еще сильный огонь дает вероятность и конфликтов, и ошибок, не стоит проявлять упрямство, агрессию. То есть сами еще за собой смотрите. Вот эти качества, они, конечно же, энергетикой поддержаны. И ну, как-то старайтесь сами уходить от этих конфликтов, никому не нужных абсолютно, да? а, То есть не стоит идти напролом против вышестоящих, решать проблему путем приложения сил, скажем так, да, все может, потому что все это может обернуться вернуться против вас. Опять-таки компромисс, помощь расположенных к вам людей помогут достичь ваших целей. Образ вот этого столпа, который к нам приходит, огненные козы, то есть вы видите у нас... Инский огонь и коза вообще по 60 дзядзы это такой столб, это образ дым от углей. То есть в обществе будет витать настроение иллюзорности. Знаете, вот как ну, вот, вот шаманы, да, там, то есть вот когда много дыма, без огня, и у тебя какая-то какая реальность начинает выстраиваться вокруг тебя другая. Поэтому вот помните, что такой месяц к нам приходит и, как это, не верьте своим глазам называется, да? То есть нужно уметь отличать истинное, что-то настоящее от обмана. В этом периоде не верьте, пожалуйста, на слово, проверяйте, перепроверяйте все поступившие новости, чтобы не попасть на удочку мошенников и людей, которые желают вас запутать внести некий раздрайв в любой сфере вашей жизни не берите на себя обязательства которые вы не сможете выполнить одним словом в июле появляется проявите внимательность бдительность в противном случае ваша излишняя доверчивость может повлечь за собой, конечно, финансовые потери или юридические проблемы. Постарайтесь избегать людей, людей любых крупных трат, ну и людей, которые вас под, подстегивают на эти траты и каких-нибудь непроверенных инвестиций, ну, ощущение, что инвестиции лучше вообще никакие в данный момент не делать, хотя как бы вам и не Значит, это рекомендация для тех, для всех, у тех, у кого есть в карте, особенно для тех, у кого в карте уже присутствует земная ветвь козы. Нужно отметить в своем ежедневнике, что весь месяц вы проведете, вы должны быть очень бдительней и проверять особенно самые сладкие речи, самые сладкие предложения, самые хвалебные песни в, в любой адрес или на что там вас подбивают, во что бы вы не хотели вступить, не ведитесь на какие-то неподтвержденные сведения особенно если у вас уже есть коза, то есть и сам то месяц у нас иллюзий, если у вас есть коза особенно в приоритете месяца будет стремление к самопознанию, к саморазвитию Мы уже говорили дерево у нас рождается сильное дерево, которое хочет знаний этот момент конечно же не стоит упускать из виду если у вас появилось желание Любое, ну, конечно, я вас приглашаю учиться астрологии, но в принципе, любое желание приветствуется. Можете записаться на йогу, на цигунь, на цигун. На, Неважно, не вы хотите чему-то новому научиться, в кройки шитья можете пойти записаться, если вам это хочется сделать. Пожалуйста, делайте, главное, не проходите мимо. Стоит наметить на июль просмотр каких-нибудь развивающих интересных программ это могут быть какие-то ну я не знаю интересные документальные фильмы это могут быть посещение культурных мероприятий это могут быть интересные выставки пользуясь случаем хочу прорекламировать, э -э -э что я вообще стала любить выставки, на выставке ходить кто живет в москве или будет в москве на вднх в самом конце идете идете идете там уже дети самолеты космические корабли там вот направо там даже будет Танхамон, что ли, называется выставка. Безумно абсолютно интересная выставка про, по Древнему Египту. Так все красиво, вот все, все сделано. Вот Как бы две выставки, одна, не знаю, закончилась или нет, в Пушкинском музее, где прям, ну, все натуральное, там, эти мумии, но она не настолько интересна, сколько на ВДНХ, например. То есть вот походите, по, поучитесь чему-нибудь. А так, что там? Так, друзья, погодите, я пока не успеваю отвечать. На калькулятор Мингли было Навряд ли здесь могла быть ссылка на калькулятор. Здесь на наш калькулятор. Вверху в чате была ссылка на наш калькулятор на нашем сайте. Мы пользуемся нашими калькуляторами, чужими мы не пользуемся, тем более уж не даем ссылки в чат. Так вот, друзья, в общем, сходите на какую-нибудь выставку интересную, узнайте узнаете что-нибудь, посмотрите, сходите в музей, сходите на концерт, сходите на любую программу, вот я там любитель киноклубов, любитель... Да, я вообще любитель всевозможных лекций, не лишь бы может быть экскурсии какую-то интересную, даже в родном городе. То есть, в общем, все это приветствуется. Дело не только в том, что в небесных словах образуется новый элемент дерева, стихия, которая направлена на рост и развитие, но и то, что сама по себе земная ветвь коза это большая поклонница всего, что касается искусства, творчества и домашнего уюта. Кто изучает астрологию, знает, что казана очень семейная, поэтому у людей, у которых есть этот знак в карте, ну, опять же, надо смотреть, чтобы он был, конечно, не покалеченный, да? если он стоит, он ни с чем не сливается, никто его не вышивает если у него там как-то все ему хорошо, ему нравится, то, конечно, это же это люди такие. Очень большие эстеты, очень большие любители домашнего уюта, домашнего очага. Значит, коза несет в себе символическую звезду цветущий балдахин. Особенно сильно почувствуют ее проявление люди, которые родились в день. Прямо можете посмотреть сейчас на свой столб у дня. И если у вас в столбе дня стоит кролик, свинья или коза, то вот цветущий балдахин. Здрасте, к вам пришел, называется. Летом всегда происходит всплеск, конечно же, романтического настроения, как я уже говорила, сама природа голосует за это. В июле 2022 года есть тенденция к любви с первого взгляда, быстрая такая симпатия. Против, противиться, который может быть достаточно сложно. Семей, для семейных пар тоже, кстати, хорошее время, если у вас были какие-то размолвки. Сейчас самое время помириться, потому что э, тенденции месяца, они как раз будут вот, поддерживать какое-то совместное времяпровождение, укрепление вашего союза. Но вместе с этим в июле существует вероятность разорвать изжившие себя отношения из-за новой влюбленности, такое тоже может быть. Необходимо разобраться в искренности новых чувств и только после этого уже делать свой выбор. Не надо прям бежать и бросать своего любимого, может уже не очень любимого, но уже проверенного партнера ради неизвестно кого для рожденных в год или день обезьяны обратите внимание то есть если у вас есть погоду или по дню обезьяны обезьяны есть обезьяна то июльская коза это красный феникс символическая звезда которая способствует увеличению привлекательности в общении поспешите естественно воспользоваться ею если хотите завязать новые романтические отношения то есть красный феникс дает не просто привлекательность, а дает еще и вероятность того, что вы встретите именно какого-то, ну, свое дуноворяженного. То есть человека, с которым можно именно прожить, ну, там, жизнь, не жизнь, но длительное время, то есть с которым можно построить брак. Это для тех, у кого есть обезьяна, я сейчас говорю. Вот. А, значит. Тем, у кого в дневном столпе карте стоит карта стоит земная ветвь лошадь 1. то есть опять же смотрим на свою карту, на столб дня, там есть часа, дня, месяца, года дня. И если у вас там лошадь, также ждите события, связанные с домом, браком, супругой, супругом, благоприятность которых зависит от полезности. Результатирующего, результатирующего элемента то есть у нас с вами есть коза которая вступает во взаимодействие с лошадью то есть если у вас есть лошадь карты приходит коза они образуют еще более сильный огонь так вот если вам этот элемент огня полезен то естественно вас ожидают приятные э, приятные изменения в этой сфере за которую отвечает огонь. Чтобы посмотреть, за что отвечает рядом рядом с, значит, у вас будет, так, сейчас я покажу, мне легче показать, чем рассказать. Вот посмотрите, посмотрите, за что, смотря за что огонь отвечает. Если он у вас стоит здесь, то он отвечает за софту. Если огонь у вас стоит в самовыражении, вот здесь то это будет самовыражение. Если на этой позиции, то деньги. Если на этой позиции, то власть, карьера или лучше Если на этой позиции, то это что? ресурсы здоровье, может быть, недвижимость, родители. Да? Вот, то есть посмотрите, за что отвечает у вас огонь. И это я говорю сейчас для кого? Для тех, у кого есть уже лошадь. Но если, конечно, мы лошадь смотрели по дню. Вот лошадь стоит под ним, да, то, конечно же, она все равно будет дом брака как-то цеплять. Вот нужно понять, нужен вам лишний огонь или не нужен. Значит, если к тому же ваш столб дня не просто с лошадью, а именно Рен на лошади, то вероятность новых отношений, любых дружеских, романтических, деловых, рабочих просто многократно увеличивается. В качестве талисмана неплохо взять гранат. Можно взять гранаты, покупайте просто плоды, да, которые можно есть, которые, которыми можно там дольки оставлять вазочки можно прям фрукты. Да. Главное, чтобы вот транслировать свои благоприятные флюиды в окружающее вас пространство. Этот талисман э, привнес. Можно заменить натуральный фрукт, ну, мало ли, может, у вас не продают, на пейзаж с гранатовым деревом или натюрморт в центре которого будет этот величественный фрукт талисман июля китайский гранат шею он обозначает именно месяц козы из-за многочисленных семян плода гранат символизирует дружную семью с крепкими родственными связями является символом любви для тех кто ее уже нашел или тех кто только ждет встречи с этим прекрасным чувством, также э, гранат стимулирует творческое мышление, которое так необходимо в месяц цветущего балдахина. Э, в любом случае э, репродукция картины знаменитого художника или корзиночка с фруктами, или даже сережка в ушах в виде граната ну, можно, э, можно даже самоцвет, камень, да, помогут сделать июль 2022 года более вдохновляющим, благополучным, а кому-то и более даже страстным. Люди с элементом личности, янское дерево, янское, янская земля, янский металл, могут рассчитывать на дополнительную помощь, так как для них казах это еще и благородный человек. Месяц может принести и новые знакомства, которые перерастут в крепкую дружбу или долгосрочное сотрудничество. А если в любом столпе карты Бадзи присутствует еще и бык, то в жизни могут быть перемены. И здесь нужно смотреть, где этот бык стоит. Если этот бык стоит в годовом столпе, то изменения коснутся либо вашего здоровья, будьте осторожны, сейчас вот многие болеют и бронхитами, и ангинами, ангина особенно много, вот, так что будьте осторожны. Здоровье может, может быть, просто внешнее окружение коснется. Если у вас бык стоит в месяце, то что-то будет происходить с родными, с родителями, может, с братьями, с сестрами, может быть, с друзьями, а может быть, на работе. Если вне, то связано с домом, с вашим домом или браком. Если в часе, с детьми или карьеры, также может, можете пересмотреть свои жизненные планы или стратегию действия, потому что час отвечает у нас и за детей, и за наши устремления. Если у вас присутствует застой в сфере жизни, выраженная земной ветвью быка, ну, то есть, вот только что я перечислила, да, то пришедший месяц станет прорывом. Ну, например, там, я не знаю... Там, вы долго ждали у вас там бык стоит в месяце, вы долго ждали какого-то повышения или чтобы что-то там начало происходить в вашей конторе какое-то движение и это движение может произойти но ну, плохое или хорошее конечно нужно всегда смотреть полезно нам не полезно чтобы этого быка стукнули но в любом случае будет движение да? то есть Конечно, чтобы нам не хотелось движения, чтобы нас двинули куда-то нам бы хотелось такого движения чтобы перестроилась и, и нас наоборот повыше подняли но движение будет если бы к вам полезен и в этом жизненном аспекте все замечательно то коза может внести в них раздор к сожалению поэтому по возможности не провоцируйте конфликты чтобы потом не пожалеть об этом особенно а, актуально если вы родились в год или день либо синь, то есть инского металла который сидит на быке либо квей инской воды который сидит на быке вам лучше спокойно переждать этот месяц и не выпускать пар. обратите на это внимание лучше проведите июль в своем привычном ритме отметьте в своем ежедневнике даты 11 23 июля и 4 августа эти дни сами по себе несут конфликтную энергию старайтесь не усугублять ее проявление в повседневной жизни но если у вас на эти дни выпадает какое-то срочное дело по крайней мере хотя бы исключите час козы Обратите на это внимание сейчас, я, кстати. Покажу вам. Да? Это вот мы были с вами запекая вперед. Да? Час козы у нас с вами с часу до трех, но вы можете зайти на наш сайт. Там есть калькулятор солнечных двух часов. Если вы ведетесь туда свой город, то он еще посчитает вам точно по минутам, когда этот час козы... У вас наступает. Вот обратите на это внимание. А, так, да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 а тем, кто родился в августе, в июне самое подходящее время для того, чтобы посетить доктора. Ведь для них земная ветвь З, символизи... символическая звезда небесный доктор, значит, вам обязательно поставят верный диагноз и правильное лечение. Вот обратите внимание, для тех, кто родился в августе. Значит, в плане здоровья летом, в частности, земляной месяц козы а, страдает желудочно-кишечный тракт может подводить мочполовая система кости легкие и в целом попадает под удар иммунитет одним словом себя надо любить оберегать от всевозможных излишеств Следите, как ведет себя, как себя ведете, что едите, пьете сами, ваши близкие. И а, тогда все будет хорошо с вашим здоровьем. Для того, чтобы оставаться бодрым, здоровым, не подхватить простуду, ангину жарким июлем, ну и не перегреться на солнце. Летом э, есть свои правила жизни в кавычках. <laughs> Это всем знакомые с детства и житейские правила, которые нам озвучивали озвучили еще бабушки. вот Но они не потеряли актуальность на сегодня. Более того, мы узнали, что бабушкиные слова подтверждаются многовековой китайской медициной. И правила простейшие. Для пеших прогулок мы с вами выбираем тенистую сторону улицы. Реже выходим прямо под палящее солнце. Не забываем головной убор, чаще принимаем душ в течение дня. Или просто хотя бы ополаскиваем лицо, руки прохладной водой, не ходим в парилку баню, вообще поосторожнее с баней, в жару. Не пейте крепкого спиртного. Ну, пиво в меру как бы типа китайской медицины не запрещает, но мне кажется это вообще вредный продукт, привредные Мне уж кажется уж лучше крепкое, чем пиво. но не знаю, а, пейте больше воды а, около двух литров в день, очень а, хорошо. Горькие напитки. Так что с какими-нибудь там гриб-фруктами самое то. Ну, кстати, сейчас рецепт лимонада я вам дам. Он будет у нас на сайте, потому что все, что я вам здесь читаю, рассказываю, плюс еще выбор благоприятных дат, это все будет опубликовано на сайте. Так, главное, будьте на позитиве, с счастливыми людьми приятно общаться. Слушайте музыку, читайте книги, обсуждайте фильмы фотографируйте окружающий мир вокруг себя, делитесь в соцсетях, если вы ими пользуетесь. Если них нет, то посылайте симпатичные снимки своим родным и близким. Живите в радости, и мир улыбнется вам в ответ. Значит, Мария пишет, очень верно. Столько огня и дерево его полит. От слияния, могут быть инфаркты и сульты, надо следить за сердечно-сосудистой системой. Надо быть очень внимательным, как бы мы это и сами понимаем, но китайская медицина, которая тоже много веков существует и очень такая правильная, да, она вот как раз нам подсказывает то, что мы вроде бы и так знаем. Ну, кстати, знаем, но не выполняем. Значит, дальше. Значит, э, волшебный напиток, который обладает поистине целебными свойствами, э благоприятно влияет на кровь, работу почек, улучшает процесс пищеварения, к тому же удаляет жажду, имеет летний вот этот нужный горьковатый вкус. То есть мы берем сок граната, можно купить, можно... Ой, сейчас на, на любой рынок захочу, везде сок граната продают. Вот, можно выжить, можно купить, добавить немножко... Сахара, э, зиру по вкусу, в, гра э, в графин положите долики лимона, э, мяты немножко. Смешать в графине гранатовый сок э, и охлажденную воду. Все, налили бокалы, сесть в, тен в, в тенек и наслаждаться летом и напитком. Для того, чтобы месяц принес лично вам больше Возможности реализованных планов. Определитесь, каким божеством для вас является индийский огонь, который пришел у нас на, собственно говоря, на казет. Да? И в июле делайте на это акцент своей жизни. Огонь отвечает за способность проявлять свой потенциал, за то, чтобы реализовать свои желания на практике. Поэтому важно точно знать, что вы хотите четко выстроить приоритеты и приступать к исполнению своих планов проявите инициативу напористость целеустремленность и у вас а, все получится все чему вы стремитесь Итак, здесь вы смотрите своего господина дня а здесь вы смотрите чем для вас является а, дин инский огонь и чем для вас является казан да? то есть вот можно посмотреть например для для людей инского или дерева в июле м -м, также у нас что будет самое то есть время когда захочется заниматься творческими проектами демонстрировать свои навыки получать комплименты захочется больше удовольствия наряжаться Ходить в общественные места, на, конф... на э, концерты, в кафе. Вкусно питаться, слушать любимую музыку, общаться с интересными людьми. Одним словом, это время, когда в приоритете окажутся ваши желания и демонстрация таланта. А, в июле и иньскому и янскому дереву, я сейчас говорю про господина дня, верхний иероглиф э, в дне, на который вы даже новички должны посмотреть и понять кто вы по по господину дня так вот для людей дерево хоть иньского хоть янского нужно действовать при помощи приложения приложения собственных навыков вложения денег возможно инвестирования. Да? А, могут возникнуть множество идей, в том числе и как увеличить свои доходы. И если вы а, станете развивать свои навыки, то это обязательно привлечет к улучшению материального положения, расшир, расширит возможности зарабатывания денег для людей сильной карты, извините. Алло. Алло. Я вас не слышу, я вам перезвоню через полчаса. Понятно. Понятно. А, так. С этим спамом, с этим спамом. Так вот. У инского янского дерева, если вы станете развивать свои навыки, то это обязательно приведет к успеху, к материальному материальном положению, и улучшит ваше материальное положение, расширит возможность зарабатывания денег. Для людей с сильными картами, у кого, но это только для тех, кто умеет уже читать астрологическую карту, если вы знаете, что у вас карта сильная, это будет очень продуктивный период. Для тех, кто не знает, просто пропускайте эту информацию. Когда есть возможность генерировать собственные идеи и извлекать из этого прибыль, люди со слабыми картами должны привлекать в свою жизнь помощников и уже в коллективе приступать к реализации своих планов. В июле людям И янского дерева период социальной активности у них. Не получится затеряться в толпе, они будут обращать на себя внимание и обретать популярность во многих сферах жизни. Создаются благоприятные условия для самореализации, повышается шанс благополучно решить сложные задачи творческим путем. Главное в этом периоде лояльное отношение к окружающим людям, избегать давления и не мнить себя центром вселенной. Если вы долго откладывали реализацию какого-либо проекта, который должны должен вам приносить дополнительный доход, то сейчас самое время для, его, для того, чтобы его начать. Вовлекайте туда побольше единомышленников с прогрессивным мышлением они зарядят вас энергией и удача будет на вашей стороне для инского дерева для людей инского дерева захочется больше прови проводить время со своей семьей ходить на концерты обновить гардероб потакать каким-то своим маленьким и большим желанием к сожалению это не принесет доход Поэтому стоит обратить внимание на любимое увлечение и постараться, может быть, даже монетизировать его. В июле все творческие люди получат вдохновение, им стоит уединиться для создания своего шедевра. Для людей огня, э, Инского-Лиянского огня, в июле, приш, э, в июле приш, приходят творческие друзья, совместно с которыми можно горы свернуть и э, проснуться известным в какой-то момент. Это время увеличения контактов, это новые знакомства, это укрепление каких-то рабочих, деловых, партнерских связей, частые общения с друзьями, знакомыми, но в это же время активируются и ваши конкуренты. Может, может быть какая-то неприкрытая агрессия со стороны других людей, зависть претензии на что-то выше, особенно актуально это для людей с сильными картами бадзи, вам надо быть более бдительными и не подаваться на сомнительные предложения.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 посетила замечательная идея то подключив помощников к ее разработке можно монетизировать ее и заработать на этом деньги но в этот период период э, неважно сильная у вас карта или слабая главная задача отсеять э, токсичные связи те что не принесут вам ничего хорошего те что вас раздражает не слишком близко пропускать к себе людей отношения с которыми тянут вас вниз или работают в одностороннем порядке. Для Вина и Дина в июле актуальные коллективные творческие проекты, совместные мероприятия могут как-то расшевелить ваши таланты, напомнить, что когда-то давно вы что-то умели, что-то могли, от чего, может быть, отказались, так почему бы не попробовать сейчас опять это возобновить и сделать что-то из этого, какой-то проект для души, для денег, для работы, для чего угодно. И Бинам и едином важно следить за своими словами поступки, которые станут более заметны окружающим. У бинов вырастут амбиции, они э, захотят больше признания, больше популярности, будут демонстрировать свои таланты, выступать, доказывать свою точку зрения, чтобы э, что приведет к увеличению дохода, с условием, что они не станут э, посягать на права других людей. У динов э, лучше Значит, для иньского, для инского огня значит лучше заниматься чем-то что вы начали ранее какие-то более ранние дела там где вам уже известны все подводные камни и за каждым поворотом не под какие-то вас не поджидают неожиданности. Смена деятельности может привести к более затяжной адаптации в каком-то новом деле. Для людей янской ленинской земли в июле, июль поддержан, они поддержаны со всех сторон, присутствуют друзья, грабители, богатства, тоже могут быть и ресурсы. Для людей с сильными картами энергия месяца ну, даст ощущение какой-то немножко чего-то, ну, замедленности действия, как-то начнет все немножко тормозиться, лень навалится, это время, когда захочется отгородиться от внешнего мира и путь по течению, нужно себя перебарывать и стараться попасть в режим усиления самого себя. Человек со слабой картой, наоборот, способен почувствовать наплыв энергии, желание свернуть горы и э, браться за трудновыполнимые задачи. Для людей э, хоть инской, хоть янской земли наступает время действовать вместе с командой. Это время, когда вы сможете достигнуть желаемое через э, некое сообщество, через объединение людей, через коллектив или командную работу. Это очень важно, если вы захотите действовать в одиночку, то результат в конце месяца вас разочарует, то есть для вас командная работа. Вы должны в этом месяце акцентироваться на том, что дает вам ощущение стабильности и защищенности. И при необходимости пересмотреть сложившиеся, сложившиеся взгляды. Прекрасное время начать заниматься собственным здоровьем. Вместе с друзьями ходить в тренажерный зал или просто пробеж... сделать какую-то утреннюю пробежку. Для, Янского зем... для Янской земли залогом успеха станет железная логика, строгий расчет. Хорошее время для того, чтобы начать делать накопление, нужно строго разграничивать собственное время для дома и семьи, для работы. И стараться не смешивать эти важные составляющие вашей жизни именно в июле. Для инской земли нужно обязательно найти мотивацию для выхода из зоны комфорта, чтобы в июле не остаться за бортом в жизни, а это достаточно, достаточно плодотворное время для зарабатывания денег, когда обостряется ваша интуиция, и вы можете расставлять нужные акценты на более важные дела. Не меняя сферу деятельности, в которой, деятельности в таком периоде менять сферу деятельности в таком периоде не рекомендуется хотя подумать об этом и наметить какой-то план на будущее очень даже можно люди янского или инского металла в июле будут а, сейчас будут озабочены административными вопросами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 у вас будет помощь от близких вам людей, но не ленитесь действовать. В этом месяце, возможно, некоторые стагнация, захочется больше времени проводить дома с семьей, а не бежать завоевывать мир. Но в этом случае вы пропустите прекрасную возможность завершить дела и жить в унисон с приходящей энергией. В июле появляются такие качества характера, как целеустремленность, харизматичность, справедливость, самодисциплина. Может проявиться склонность к напористости, можно. Заработать деньги, прикладывать прикладывая все свои знания и умения. Женщины могут действовать через мужчину. Так что давайте, женщины, есть мужчина на примете свободные подключайте его к вашим делам. Ген месяц работы, для Гена это месяц работы, но в то же время это период активности и оптимистического взгляда на жизнь. Под влиянием месячных энергий многие планы. Будут скорректированы, но готовность к применению и смелости, собственно говоря, генуи не занимать. В, в июле для синь спосо, июль для синь способствует новым начинаниям, особенно если они требуют богатой фантазии и креативного подхода. Но не все а, поймут и не все одобрят, поэтому м -м, тормож, торможение проектов тоже весьма вероятно. Удача будет сопутствовать тем синим тем индийским металлом которые не растеряли, не растеряли авантюрный дух и жаждут приключений. Для женщин июль это месяц, когда возможность встретить своего избранника очень велика. Только не стоит ждать не стоит ждать ускоренного развития отношений. Наберитесь терпения. У мужчин возможны совместные дела а, с их детьми. Для людей Янской и Ленинской воды июнь месяц, когда вероятность заработать деньги ч... через карьерные достижения, особенно это актуально для сильных карт. Если вам предложат выйти во внеурочное время или взять в разработку дополнительный проект, не спешите отказываться. В этом месяце увеличение работы принесет гарантированный доход люди со слабыми картами также смогут, смогут заработать деньги но больше в коллективе а опять же не в индивидуальных проектах. им нужно хорошо высыпаться больше отдыхать и набираться сил нельзя игнорировать помощь старших товарищей и обучение для рена будет важна репутация если вы озадачитесь этим моментом то у вас получится у укрепить авторитет в коллективе или заняться высокую должность любые карьерные амбиции несущие увеличение дохода в июле вам по плечу не упустите месяц надо заканчивать начатые проекты вносить в них новое дыхание новые идеи которые появятся у вас в этом месяце, чтобы уложиться в обозначенные сроки прислушивайтесь к рекомендациям опять же коллег и руководства. для кв Маловатой энергии, денег хочется, но сил справиться с, поступ... с какими-то поступающими предложениями не так много. Придется прилагать гораздо больше усилий, чем обычно, чтобы в... в них разобраться и сделать правильный вывод. Однако, если сумеете организовать поддержку друзей, то справитесь со всеми своими начинаниями, сможете проявлять себя в рабочих мероприятиях и переговорах с партнерами Синь не стоит менять синим не стоит ой, синем, господи к извините извините не стоит менять сферу деятельности и переходить на новую работу у мужчин в июле ожидается весьма бурная личная жизнь Рен способен влюбиться построить планы на будущее а мужчины к мужчинам к также не грозит скру, скучать в одиночестве вы будете в центре внимания, флиртовать, развлекаться. Итак, друзья, мы с вами дошли до согревания денежной звезды. Объясняю новеньким, что, что нужно сделать. Нужно взять свечку, таблетку и нужно найти нужное. Нужно найти нужное место. Значит, вы находите нужное место. Я сейчас по шаблону 24 гара если вы не знаете что такое шаблон 24 горы вы заходите все на тот же наш сайт пугачёва он в раздел э -э расчеты находите в самом низу там будет шаблон 24 горы там есть видео как этим пользоваться и там есть где скачать этот шаблон делайте этот шаблон находите нужный градус у себя дома и дальше нужно найти по нашей таблице нужное для вас время, вы ставите в это время свечку с мыслью о том, что вы загадываете свое какое-то материальное продвижение. Обычно я, конечно, делаю не просто, что там, дорогая Вселенная, я хочу просто побольше денег пришли мне как-нибудь. Вот. Я обычно, ну, с каким-то все-таки намерением, То есть... Я как бы понимаю, либо я какой-то новый проект запускаю, то есть откуда они мне должны прийти. Хотя, я не знаю, я обделюсь просто со своей, как бы колокольни. вполне возможно, что у вас работает просто, там, боженька, пришли мне денег и, и он их присылает. Так что это такая, ну, форма... Молитвы и немножко подстегивание пространства, в котором вы живете, в своей квартире, в своем доме. Вот подстегивание этого пространства для того, чтобы оно вам помогло. Когда оно захочет вам помочь с одной свечки или со 125, я не знаю, у кого-то быстро срабатывает, у кого-то медленнее. Считается, что это зависит от того, насколько в хорошей вы удаче находитесь сейчас. Но это не говорит о том, что там, если с первого раза не сработало, то больше не буду делать, да? Итак, что вам нужно сделать? В июле, в месяц козы, вам нужно найти северо-запад 2 и 3. Северо-запад 2 и 3. И дальше вы берете, например, 8 июля, вот это время, в которое лучше всего поставить, поставить свечу. Вот вы ее поставили и оставьте. Ну, естественно, не просто бросили и пошли спать. Нет, так не надо, конечно, делать. Во-первых, я беру свечку-таблетку. Во-вторых, я ее ставлю в безопасный подстаканник для свечей. Можно в какую-то тарелку, если вы уходите спать или еще что-то, в тарелку с водой, чтобы эта свечка догорела и успокоилась с вашим желанием, с вашей мыслью. Ну и чтобы, естественно, не было никакого там возможности, что ее там сдует и огонь куда-то разлетится. Да? Когда нельзя, вот в этой колонке, в какое время, ни в коем случае нельзя ставить эту свечку, то есть, если она у вас уже, постав... вы ее поставили, например, в, э, в кролика, и у вас, э, ну, там, я не знаю, там, поставили полседьмого, и она у вас будет еще там гореть 2-3 часа. И даже если она там э, час уже э, затрагивает дракона, ничего страшного. Просто в дракона ставить нельзя, а вот догорать она может. Кому не стоит проводить активацию? Люди, которые рождены в год дракона. Вы просто будете в другой день. Да? То есть у нас есть точно так же все по этой же схеме. 10 июля, опять здесь даются часы, когда можно, ставить здесь, когда нельзя. Но в этот день уже нельзя людям, которые рождены в год лошадь. 22 июля у нас опять же здесь часы, когда можно, здесь, когда нельзя. Опять нельзя будет для лошади. Дальше, 28 июля нельзя будет для крысы. И опять же, также часы, когда можно, когда нельзя. И 3 августа нельзя будет для лошади. Все это опубликовано у нас на сайте. Еще раз повторюсь, что вы можете брать часы по... А, просто вот как они есть, так они и есть. Кто-то говорит, свечу, не переводя, я перевожу на солнечный двух часов солнечные двухчасовки там же в том же разделе расчеты на нашем сайте заходите э, в календарь солнечных двухчасовок и там вы видите э, значит вот как я уже сказала вы сюда вписываете свой город и он вам показывает еще измененное время можете я беру солнечные двухчасовки вы как хотите вот значит э, значит да, Лена пишет, что не забудьте, после меня будет еще Татьяна Смирнова с фэншином, так что не разбегаемся. Прогноз у нас есть опубликован. Я украду у вас просто пять минут еще свободного времени. Вдруг еще кто-то не слышал секрет супружеского дома в астрологической карте. Друзья, вдруг кто-то хочет к нам присоединиться группу уже набрана. Я, конечно же, буду в конце августа, в начале э, сентября делать, как обычно, открытые встречи, но там уже цена будет другая. Сейчас есть возможность посоединиться по цене, ну, минимальной. Мы даже в прошлом году, по такой цене, ну, когда он у меня был, позапрошлый год. позапрошлый год, два года назад он у меня был, мы даже по такой цене продавать. Цена была выше, но сейчас цена... Ну, в общем, как-то мы стараемся, все цены понимают, а мы стараемся их опускать, стараемся, чтобы вам было комфортнее у нас учиться. Друзья, те, кто знает уже астрологию, конечно, здесь должны быть какие-то азы, потому что мы там не будем проходить по или про столкновения, Тот, кто знает уже азы хотя бы, вы можете присоединиться к секретам супружского дома. Лена, будь добраться, скинь, пожалуйста, ссылку. Значит, вам нужно будет оставить предоплату в полторы тысячи рублей, и вы сможете прийти на этот курс, полторы тысячи рублей уже входит в оплату, естественно, по самой низкой цене, то есть по которой продаваться этот курс, когда начнутся у нас открытые вебинары, не будет. Вот. Я только летом делаю такую, вот, вот в конце весны начала, и на, вот, начало лета <свят> делаем такой, такой рекламный ход. Для кого этот курс? Для тех, кто хочет видеть свою судьбу, судьбу а, любого человека именно видеть, уметь читать в области отношений, любви и детей. Это и для консультантов бацзы и для тех, кто мечтает о детях просто для самих себя, для тех, кто желает выстроить какие-то долгосрочные партнерские отношения, для тех, кто хочет помочь себе и близким построить счастливую семейную жизнь. Потому что, ну, что ж там говорить? Знаете, помимо того, что нам самим там что-то хочется, да, для себя, конечно же, этими знаниями я пользуюсь ну, практически ежедневно, подруг ну, подруг, для своих близких, для своих, там, для своей, там, дочери, то есть, да, то есть, конечно же, эти знания нужны. Для всех, конечно, фанатов китайской астрологии, которые стремятся улучшить свою жизнь, жизнь своих близких, для тех, кто хочет улучшить просто взаимоотношения в семье, вы научитесь читать Карты взаимоотношений, карты супругов, карты вообще любых партнеров научитесь, конечно, читать с закрытыми глазами. Вот. В результате вы сможете видеть, как на ладони вы сможете увидеть в астрологической карте и ответить на такие вопросы людям, как браки, разводы, измены. Возвращение, периоды э, наибольшего привле, э, наибольшей привлекательности для противоположного пола, откуда придет человеку супруг или супруга, какой характер отношений будет в паре, какой тип отношений необходим тому или иному э, человеку, э, как часто это позволяет избегать, естественно, разочарования и ссор, где, э, как и где найти идеального партнера, сложные и легкие периоды в отношениях. То есть иногда пары приходят и говорят, что все, я хочу разводиться. Смотрим, говорим, слушайте, давайте вот вы сейчас год переживете, там посмотрим, да? Потом правда никто в жизни разводиться не хочет. Просто такой период был. Так вот, для раньше у нас было по отношениям и еще было по детей Мы сейчас соединили все вместе. То есть у нас э, это один, ну просто он как бы, как бы вытекает уже, если про отношения, то дальше уже сначала человек пришел, через полгода все равно замуж вышел, все равно дальше надо про детей спрашивать. да? Вот у нас будет э, больших там два модуля про детей, дети в астрологической карте, мужчины, женщины хорошие признаки в женской карте для рождения детей, благоприятные и приемы для рождения детей, зачатие могут ли быть проблемы с рождением, какие отношения родителей и детей. Вот, научитесь в целом консультировать клиентов просто даже по детскому вопросу. Мы с вами будем учиться полтора месяца. Это 13 занятий, ну как 13, всегда все зависит от группы, с кем-то мы идем быстрее, с кем-то может быть помедленнее. Примерно это, значит, 13 занятий два раза в неделю. Вы можете потом будете брать, можете оплачивать в рассрочку, но для этого нужно сейчас прийти по ссылке и оставить полторы тысячи, для того, чтобы вы уже заняли свое место в группе. Возможно оплата за каждый модуль отдельно, обратная с -см -см связь. Возможно задавать вопросы преподавателю в личном кабинете. Помимо меня вам будут отвечать специалисты нашей школы. Мы даем, конечно же, обязательно свидетельства. Каждый пакет у нас вот изначально стоил, один пакет только про отношения, был, помнится, 19 900, отношения с практикой 24, и плюс еще вот этот вот тренинг про дети был, 27 900. Друзья, если вы сейчас оставляете полторы тысячи предоплату, то вы все три, все три вот эти вот, ну, то есть вот этот вот пакет, который стоил 27, да, вы его можете сейчас за 17 900 приобрести. То есть вы оставляете полторы тысячи, которые идут, естественно, уже в оплату этого пакета. А дальше в сентябре, когда мы начинаем учиться, вы можете, например, в разручку потихонечку оплачивать, пока мы с вами учимся. Так что делайте предоплату, приходите ко мне на обучение, я буду очень рада. У нас уже очень хорошая группа собралась, и вот сейчас мы ее дополняем немножечко, и в сентябре стартанем. А если Бадзе знаешь только слияние столкновения, столкновение? Будет понятен курс? Смотрите, курс вам будет понятен, но, скорее всего, вам нужно будет рассчитывать на то, что вам потом придется доучиться либо на основы прийти к нам. Ну, то есть вы, вам нужно будет вот этот, и я бы вам посоветовала прийти хотя бы основы, которые у нас преподает Светлана Мостовская. Вот. Можно потом ко мне на полный курс, но он уже будет следующий сентябрь. То есть можно так сделать, как бы с конца начать учиться. Но лучше, конечно, знать, потому что там столько много хитростей, вам курс-то будет понятен. Все, что я расскажу, вам будет понятно. Но когда к вам человек приходит, вы же не только смотрите на то, что вот тут у вас муж, и вот так он должен к вам прийти. Человек же будет еще что-то спрашивать в карте, а больше вы ничего не знаете. Поэтому все-таки, наверное, вам ну, азы проскочить не, не получится. Так что приходите на курс, и я рекомендую на мой курс записаться и на курс для начинающих астрологии Бадзила Светлана у нас есть. Да. А если по своей карте можно будет узнать, э, как вылечить наши Конечно, для этого, собственно говоря, мы это все и делаем, да? для того, чтобы мы смотрели. Я сейчас, прям, не буду обещать, что я на практику возьму всех, иначе сейчас у нас там, потом выяснится, что там, знаете, что человек купил только для того, чтобы на практике рассмотрели их карты. Но в принципе мы обычно на практику берем, да, да вот у нас прошли когда мы весь курс, да, у нас на практику берутся какие-нибудь интересные случаи, и вполне может быть, что и вас, что ваш случай попадет, мы там потом пособираем, вы, как мне обычно присылают, мы там выбираем какие-то интересные. Но вы для этого и учитесь, для того, чтобы смотреть, что нужно сделать, нужно, можно ли что-то сделать, да, а, как это сделать для того, чтобы, собственно говоря, ваши же отношения были прочными. На фундаментальном Пабадзе, когда планируете, пожалуйста, скажите. Фундаментальный ПАБАДЗе у нас все идет по кругу. Как вы понимаете, годовая программа 2 года, ну, в смысле, вся программа обучения два года. И фундаментальный курс то есть, вот мы его только закончили, да, Пабадзи, вот он год прошел, Теперь в следующем вот 22-23 учебный год он будет у меня сначала про отношения, потом про деньги, потом фэншуй плюс бацзы, вишенка на торте, а потом мы опять начинаем фундаментальные бацзы. Он у меня будет уже, ну, сентябрь следующего года, не 22 23-го. 23 вот Друзья, я очень рада, что так много людей пришло к нам сегодня на... Ну-ка, впрочем, как и всегда, на прогноз. Очень рада была вас видеть. Надеюсь, вам... Переходите по ссылочке, можете весь этот прогноз. Там еще будет добавлен выбор, да, у нас опубликован на сайте. И жду вас в наших соцсетях, в Телеграм-канале, ВКонтакте. И, друзья, сейчас выйдет Татьяна и присоединяйтесь к моей группе в, в сентябре. Таня Смирнова, выходи, мы тебя ждем, ждем тебя, твой прогноз по фэн-шую.